Я не знала, что мне делать, как мне быть. Я точно это не хотела. Все не так, наверное. Даже если не придешь никогда не будешь